Всем привет друзья, вы на канале Чайок ТВ, недавно разработчики Among Us показали трейлер грядущего обновления. Кстати сразу помарочка, обновление выйдет в начале 2021 года. Грядущее обновление это прям крупная отсылка к игре «Генри Стикман Collection. Прежде чем разобрать все отсылки в э, грядущем обновление я тебя попрошу поставить лайк авансом и подписаться на канал, чтобы добить 10 тысяч подписчиков до нового года. Это моя мечта. В общем, приступаем. Отсылки начинаются с самого начала трейлера. Воздушный корабль, который возвышается над облаками, это дирижабль клана шляпников. По сюжету в Генри Стигман коллекшн нужно было напасть на этот корабль и украсть вот такой кристалл. Этот кристалл еще встретится в разборе, так что нужно немножко подождать. Самая первая комната, которую нам показали, она тоже встречалась в Генри Стигман коллекшн. И кстати, сразу тут расскажу то, что прошлый ролик у меня вышел про прохождение Генри Стигман коллекшн. Ссылка на видосик у меня в описании. Когда ты смотришь этот ролик, переходи на него. А на этом кадре нам нужно заострить свое внимание. Во-первых, посмотрим налево. Здесь тот самый кристалл, который хотел украсть Генри из игры Генри Стигман Коллекшн. И сразу спойлер, у него это получилось. Но если посмотреть направо, то здесь лежит шапка волшебника, которую одевал Генри для того, чтобы открыть дверь, чтобы украсть этот кристалл. И сразу говорю то, что когда он стал волшебником, он попытался открыть дверь, но он заморозил сам себя. А на этом скриншоте мы видим вот такой летающий мостик, который перевозит игрока с одной части корабля на другую. Однако у Генри Сигмэн коллекшн не было вот такого летающего мостика. И чтобы Генри смог перелезть на другую часть корабля, ему можно было использовать карандаш. И этот карандаш и не смог его перевести на другую часть корабля, однако он попал на новую карту в игре Among Us. А вот на этом кадре мы видим, как скоро убьют человечка, которая зовут Энгри. И вы посмотрите на скин предателя. Кто же это может быть? Так это лидер клана шляпок из игры Генри Стикман Коллекшн. Кстати, разработчики назвали вот эту локацию, кухню, самой лучшей локацией на карте. Видимо, разработчики любят покушать. Ну, а я люблю, когда ты ставишь лайк. Да, ну прямой намек на то, что нужно поставить лайк. В общем, разработчики постарались на славу над грядущим обновлением. А я прям постарался над этим роликом. И я думаю, то, что я заслужил лайк. А если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментарии хэштег «ветка». И я все комментарии про лайка. Кстати, я все комментарии читаю. В общем, это был на канале Чайок Тв. Спасибо за просмотр. Пока-пока.